Друзья, я обгорел. А пипец как у меня, короче, видите, такие руки. Вот у меня колян снимает. Колян, покажи мои руки. Видите, какие ноги у меня. Обгоревшие. Но ну, если так вот сравнить, вот здесь белое все. А здесь все черное. На это делает. Да. Ну живот у меня так немного совсем. Вот, поэтому, друзья, не работайте днем, вернее, в жаркую погоду, не гуляйте на улице, потому что это все для вас может закончиться так же, как для меня, ожогами. Пока не знаю, какой степени на днях у меня кожа начнет, я думаю, болеть, тело все ломить, вот, поэтому меня спасает мою истину, только вот это моя пиратская, друзья, треуголька, как у Джека Воробья. Вот.